На противоположном берегу от Лиссабона в городе Алмада рядом с мостом 25 апреля расположилась статуя Иисуса Христа. История создания святыни началась еще с 1934 года. Именно тогда кардинал-патриарх Лиссабона Мануэл Гонсалвеш Сережейро посетил Рио-де-Жанейро и был поражен их монументом Христа Искупителя, который был открыт в 1931 году. Патриарх настолько вдохновился, что решил построить такую же статую в Лиссабоне. Так как в те годы Европа стояла на пороге Второй мировой войны, то строительство статуи обретает совсем другой смысл. 20 апреля 1940 года в Фатиме епископы страны собираются на конференцию, где дают обед построить статую, если война обойдет стороной португальский народ. Так и происходит. Благодаря внешней политике Салазара Португалия занимает нейтральную позицию в войне. Женщины жертвуют деньги на строительство благодарность за то, что война не коснулась их семей, оставив живых мужей и сыновей. Но этой суммы все еще недостаточно. Поэтому 18 января 1946 года начинается масштабная акция по сбору денег под названием «Педраш Пекининаш» – «Маленькие камушки». В этой акции активно принимали участие даже дети, которые в течение года собирали деньги, чтобы потом, в День Всех Святых, пожертвовать их на строительство. 18 декабря 1949 года был заложен первый камень и строительство началось. Всего было использовано примерно 40 тысяч тонн бетона, а памятник вырезался вручную на высоте более 100 метров над землей. 17 мая 1959 года перед изображением богоматери Фатимы с участием всего португальского епископата высокопоставленных чиновников кардинала Рио де Жанейро и более чем тремя стами тысячами людей памятник был открыт. Лиссабонский патриарх Сережеро заявил, что памятник является знаком благодарности за дар мира. Высота самой статуи составляет 28 метров, всего лишь на 2 метра меньше, чем в Рио-де-Жанейро, а постамента 82 метра. На территорию у подножия памятника вы сможете зайти бесплатно. Кстати, там же находится кафе, где можно выпить кофе и перекусить. А чтобы подняться на смотровую, с которой открывается невероятный вид на Лиссабон, Алмаду и Монтижу, необходимо заплатить. Стоимость билетов 5 евро. Высокий сезон с 1 июня по 1 октября стоимость 6 евро. Дети до 7 лет бесплатно. Для детей с 8 до 12 лет стоимость билета на 50% дешевле. А заказать экскурсию по Лиссабону, в том числе на статую Иисуса Христа, вы сможете на сайте visportugal.com. И приезжайте к нам!